Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут весам. Ну, одним из главных событий месяца, да, в общем-то, и всего года, это редкое столкновение Урана и Сатурна. Уран – планета свободолюбивая, прогрессивная, а Сатурн – наоборот, строгая и ограничивающая. Ну, вот это столкновение, оно может принести изменения в нашу жизнь, но, знаете, на таком более глобальном уровне. Ну, мы также поговорим и о солнечном затмении. Мы только что с вами пережили лунное затмение 26 мая, а вот 10 июня нам предстоит солнечное затмение. Ну и, естественно, упомянем ретроградность Меркурия. Ну что ж, мои дорогие, ваше первое событие. 2 июня Венера переходит в знак зодиака Рак, а это ваш 10-й дом гороскопа. Сектор достижений, достижений в области работы, карьеры. Ну, тут Венера может принести кому-то повышение по службе, карьерный рост для кого-то, кто занимается своим бизнесом, своим делом, может быть, какое-то развитие вашего бизнеса. Причем все это будет сопровождаться какими-то денежными прибавками. Венера все-таки планета денег. У вас могут быть, например, премии, Прибавка к зарплате, могут быть какие-то дополнительные доходы. У вас могут быть замечательные отношения с вашим начальством. Десятый дом – это наше начальство. Или вот с вашими партнерами по бизнесу. Работа будет нравиться, приносить какое-то моральное удовлетворение. А кому-то понадобится дипломатия. Может быть, при общении с начальством. Венера вас в этом поддержит. Очень хорошее время для всех тех, кто работает в области красоты и здоровья, и для тех, кто работает с деньгами, финанс, финансисты. Еще Венера, планета любви, может принести любовь на рабочем месте кому-то. Или вы просто выйдете замуж, и у вас произойдет смена статуса, так как десятый дом – это сектор статуса нашего, престижа. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака-близнецы. Это ваш девятый дом гороскопа, самый позитивный сектор. Сектор путешествий – это дальние страны, чужие культуры. Ну вот Во время новолуния что-то новое может войти в эту среду в вашей жизни. Может быть, вы решитесь на переезд в другую страну или эмиграцию, или, может быть, начнете строить планы на путешествие в какую-то экзотическую страну. Кстати, кто-то может начать строить планы о покупке недвижимости за рубежом. То есть ваш второй дом – там, где тепло и море. Еще девятый дом – это сектор повышения нашего уровня образования. И кто-то из вас задумается об учебе в университете, институте или курсах повышения квалификации – Растущая луна, она, вы знаете, будет эмоцией у нас, и для кого-то это могут быть отношения, любовные отношения с иностранкой или иностранцем. 11 июня планета Марс меняет знак и входит в знак зодиака «Лев». Это ваш одиннадцатый дом гороскопа, это сектор друзей по интересам, это группы, партии, которым мы принадлежим. А Марс – планета активная и агрессивная, то есть активная социальная жизнь для вас. Для тех, кто, например, занимается командным спортом, это прорыв, победа. Для кого-то может быть победа на выборах, или, если вы в политической партии, или вы, может быть, станете лидером какой-то группы. Для женщин Марс может принести друз... много друзей, мужского пола. Однако Марс, все-таки, как я говорила, это еще и агрессия, и может быть какой-то конфликт в группе, в которой вы принадлежите. Может быть, например, борьба за власть. 14 июня ретроградный Сатурн в напряженной позиции по отношению к Урану. В этом году у нас таких столкновений будет три. И в июне мы уже наблюдаем второе столкновение этих титанов. Сатурн отвечает за все традиционное. Это контроль, порядок, статус. А Уран за все необычное, нетрадиционное. А уран – это свобода, бунт, протест. То есть, знаете, революция новая борется со старым. Ну, вот у вас это напряжение будет происходить между пятым домом гороскопа и восьмым домом гороскопа. Восьмой дом – это деньги, которые мы должны банкам, например, по кредитам, займам, ипотеке. Это также деньги, которые принадлежат вашим партнерам, вашему мужу или жене, или бизнес-партнерам. Уран. Уран в этом секторе, он может э, изменить ситуацию, и вы, может быть, не сможете полагаться на деньги банка или на деньги вашего партнера. Э, могут быть проблемы с получением, например, наследства или алиментов. Э, вы, может быть, не сможете больше рассчитывать э, на эти выплаты, и вам придется что-то предпринимать для того, чтобы изменить ситуацию. Для тех, кто пользуется интернет-банком, могут возникнуть какие-то сбои в системах доступа вот, к вашим финансам. Ну а теперь давайте поговорим про пятый дом. Тут у вас вот проходят развлечения, досуг. А может быть, да, знаете, вот в связи с изменившейся вашей финансовой ситуацией вы не сможете себе много позволить развлекаться, например, ходить куда-то. Ну, а еще по пятому дому у нас дети, и, может быть, не будет просто хватать денег на детей, могут быть какие-то проблемы с алиментами. Но, знаете, философский подход к этой ситуации, ситуация может помочь вам пересмотреть свое финансовое положение, и вы научитесь просто быть независимой или независимым, и не нуждаться как бы в чьих-то подачках. 20 июня Юпитер. Планета удачи начинает процесс ретроградности в вашем шестом доме гороскопа. Раз в год у нас Юпитер находится в ретроградной фазе. А, ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность она менее ощутима нами, вот, обычными людьми. А сказывается это больше на социальной жизни, нежели на личной. У вас э, ретроградность Юпитера будет происходить в секторе работы. Юпитер в этом секторе может принести повышение по службе, может принести новую должность, новую работу, хорошие заработки. Мы говорили об этом, кстати, когда говорили про Марс, про Десятый дом ваш, кстати, про Венеру, да. Ну, что еще может быть по этому сектору? Ну, вот когда у нас Юпитер ретроградный, у вас может возникнуть какая-то заминка, либо вот, например, с вашим назначением на, на вашу должность, либо с какими-то доходами, может быть, обещали повысить зарплату, но какие-то задержки, обещали новую должность, какие-то заминки могут происходить. Все будет, когда... Юпитер у нас развернется в прямое движение, не волнуйтесь. По здоровью, те, кто боролся, например, с излишним весом в этот период, кстати, могут добиться идеального веса, к которому вы стремились. А многие просто перестанут преувеличивать свои проблемы с весом и увидят себя с более такой позитивной стороны. 20 июня солнце меняет знак и входит в знак зодиака «Рак». А это ваш десятый дом гороскопа. Там же у нас и Венера, планета любви, красоты и денег. А десятый дом ⁇ это сектор наших достижений. Особенно это касается области работы, карьеры. Солнце и Венера это в этом секторе. Обе планеты замечательные. Опять вам выходит повышение по службе, опять карьерный рост, кому-то новая работа, все это может сопровождаться каким-то финансовым вознаграждением, кому-то премия, кому-то прибавка к зарплате, особенно эта позиция планет хороша тем, кто работает в области финансов, финансистом или в области красоты, искусства, например, у вас свой салон или галерея, или вы занимаетесь дизайном, вот по Венере это все 22 июня «Меркурий» разворачивается в прямое движение. «Меркурий» в вашем девятом доме гороскопа. Ну и, наконец-то, хорошо пойдут дела у всех тех, кто планирует поездки, путешествия, командировки за границу. Для тех, кто оформляет документы, например, на выезд за рубеж или ждет визы, паспорта. Очень хорошее время для всех тех, кто учится. Сдавайте экзамены, подавайте документы в ВУЗе. Даже судебные дела могут начать двигаться, знаете, в нужном направлении. 24 июня полнолуние начинается в знаке Зодиака Козерог, И у вас, будут, у вас будет задействован четвертый дом гороскопа. Полнолуние – это когда Солнце противостоит Луне. А Солнце в этот момент будет знаки зодиака Рак. Полнолуние оно обычно делает нас более эмоциональными, романтичными. Кому-то может принести любовь или начало романтических отношений. Ну, а у вас, у вас полнолуние в четвертом доме гороскопа, в секторе нашего дома, наших корней, родителей и недвижимости. И вот у кого-то может завершиться сделка, например, по купле-продаже недвижимости. У кого-то закончатся проблемы в семье или с вашими родителями. Кто-то из вас может закончить ремонт вашего жилья. Но надо помнить о том, что полнолуние – это противостояние. А у вас солнце в 10 доме гороскопа. Помните, мы его уже много раз упоминали. Сектор профессиональной деятельности. Но о чем вот это вот противостояние говорит? Да о том, что как бы хорошо не было... То есть, вы знаете, если не будет у вас в доме гармонии, то и на работе вы не сможете себя реализовывать. Вот такое вот противостояние. То есть, если в доме проблемы, и на работе вы не сможете достичь чего-то, вы хотите. И наоборот, если на работе проблемы, то все оно взаимосвязано. Вот это вопрос, кстати, у вас может остро встать в этот период. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение. И будет в ретроградной фазе у нас Нептун до конца года. Нептун в вашем шестом доме гороскопа. Это сектор работы и здоровья. Вообще Нептун называет магистр иллюзий. И вот когда Нептун в прямом движении, у нас обычно пелена на глазах. Все завуалировано. Либо мы витаем в иллюзиях. Ну, у вас эти иллюзии связаны с вашей работой, то есть вы все видите через розовые очки. Ну, вот когда Нептун развернется в ретроградное движение, пелена с ваших глаз может спасти и вы увидите все в реальном свете. Ну, а понравится ли вам то, что вы увидите или нет, это уже вам решать другой вопрос совсем. Может быть, вы не придаете значения каким-то сигналам. Вот, кстати, да, шестой дом это еще наше здоровье. Это также может касаться и здоровья. Может быть, вот, как я сказала, не придаете знач значения каким-то сигналам. Может, ваш организм подает вам какие-то знаки, а вы отмахиваетесь от проблем. Ну, вот во время ретроградности вы как раз можете и проснуться, и увидеть все в реальном свете. И, может быть, заняться собой, изменить что-то в своем рационе, в своем питании в образе жизни. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак, и входит знак зодиака «Лев». Ваш 11-й дом гороскопа, дом друзей по интересам, это группы, партии, которым мы принадлежим. Ну вот тут-то Венера может принести любовь. Вы можете встретить человека среди своих единомышленников, кто-то из вас, может быть, например, занимается спортом, кто-то ходит в группы изобразительного искусства, рисует, кто-то принадлежит, например, политической партии. Вот там-то вы можете встретить свою любовь. А Венера кому-то может принести просто интерес к искусству, к красоте. Вы можете заняться чем-то таким в окружении единомышленников. А еще один, одиннадцатый дом – это сектор надежд и мечтаний. Ну вот тут планета Венера, планета удачи. Она и может, поможет вам исполнить ваши желания или мечту какую-то. Ну что ж, мои дорогие, желаю, чтобы все ваши желания, все ваши надежды исполнились. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.